Всем привет! Это видео о том, как сделать скриншот экрана компьютера или ноутбука на Windows или macOS. Скриншот это снимок экрана вашего компьютера или ноутбука, который можно получить с помощью стандартных средств или специальной программы. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания. Бесплатно скачайте и установите программу.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 В операционной системе Windows есть несколько комбинаций клавиш для создания снимков экрана. Клавиша Print Screen. После нажатия этой кнопки система сделает скриншот всего экрана и поместит его в буфер обмена. Для его сохранения запустите любой графический редактор. Например, Paint. И нажмите комбинацию клавиш Ctrl плюс V. Скриншот будет вставлен в Paint. И вам останется только сохранить его с нужным именем и форматом. Комбинация клавиш Windows plus Print Screen. В результате нажатия этой комбинации система сделает скриншот всего экрана и автоматически сохранит его в папке изображения на вашем компьютере. Скриншот будет сохранен в формате PNG. Комбинация клавиш Alt plus Print Screen. Нажав эту комбинацию, система сделает скриншот активного окна, окна программы, с которым вы работаете в данный момент, и поместит его в буфер обмена. Далее вы запускаете Paint, нажимаете Ctrl плюс V и сохраняете полученный рисунок. Кстати, на нашем канале уже есть видео, в которых я описываю топ-10 горячих клавиш Windows и браузеров, а также как их настроить или изменить. Ссылки оставляю в описании. На некоторых ноутбуках под Windows клавиша Print Screen совмещена с другой функцией. Например, Insert или другой. Клавиатуры таких ноутбуков, как правило, оборудованы дополнительной функциональной клавишей FN. В таком случае нажмите Print Screen plus FN для создания скриншота экрана и сохранения его в буфер обмена. Alt PrintScreen Screen plus FN для создания скриншота активного окна. Кроме стандартных комбинаций клавиш, в Windows есть стандартные инструменты и сторонние приложения для создания скриншотов. Итак, предустановленным Windows является инструмент ножницы. Чтобы запустить его, наберите в окне поиска Windows ножницы и кликните на нем. Дополнительных настроек программа не требует. Выберите режим создания скриншота, нажав кнопку Режим, и создайте скриншот, нажав кнопку Создать. Выделите область для создания из нее скриншота, и она появится в окне приложения. Здесь его можно подредактировать пером, маркером или резинкой и сохранить, нажав кнопку в виде дискеты. Как стороннее приложение для создания скриншота в Windows, могу порекомендовать то, которое я и сам использую. Lightshot Приложение бесплатное. Ссылку на его официальную страницу оставлю в описании к видео. Чтобы установить его, перейдите на страницу для скачивания Lightshot и скачайте его. Обратите внимание, приложение доступно в версиях как для Windows, так и macOS. После установки в трее операционной системы появится значок приложения в виде пера. Оно будет запускаться вместе с операционной системой и привяжется к клавише Print Screen. То есть после нажатия Print Screen автоматически откроется окно программы, с помощью которого можно выбрать область экрана для создания скриншота. Слева сверху показывается разрешение выделенного окна. В области меню справа доступны инструменты для правки изображения и рисования по нем. При желании можно вписать текст. В меню снизу доступны функции сохранения, копирования или печати на принтер выделенной области, поиска похожего изображения в Google. После нажатия кнопки «Сохранить» LightShot предложит выбрать папку для сохранения файла в формате .png, JPEG или .bmp. Также в меню LightShot доступна функция загрузки скриншота на сервер printscreen.com, что очень удобно при необходимости отправки кому-то сделанного скриншота. Можно просто отослать ссылку на него на сервере, которую достаточно открыть в любом браузере. В операционной системе macOS за создание скриншотов так же как и в Windows отвечают горячие клавиши. При этом скриншоты автоматически сохраняются на рабочем столе и вам не нужно запускать графический редактор для сохранения. Комбинация клавиш CMD, Shift, 3. В результате нажатия этой комбинации система сделает скриншот всего экрана и автоматически сохранит его на рабочем столе в формате PNG. Комбинация клавиш CMD, Shift, +3. 4. Нажав эту комбинацию, на экране появится инструмент выделения. Вы можете выделить нужный вам кусок экрана и сделать скриншот выделения. Снимок также будет сохранен на рабочий стол. Комбинация клавиш CMD плюс Shift плюс 4 плюс пробел. Наверное, самая полезная комбинация. Сначала вы нажимаете комбинацию клавиш CMD Plus Shift 4, чтобы появился инструмент выделения экрана. Затем наведите инструмент на окно приложения, которое вы хотите заскринить и нажмите пробел на клавиатуре. Окно подсветится синим цветом. Теперь нажмите левую кнопку мыши и система сделает скриншот только выделенного окна. Всем снимкам в macOS автоматически присваивается имя в следующем формате. Снимок экрана. Плюс дата. Плюс время. PNG. Кстати, возможно кому-то будет интересно. На нашем канале есть видео о том, как установить macOS на виртуальную машину Oracle VirtualBox, компьютера с Windows. Ссылку на него я оставлю в описании. Если говорить о сторонних приложениях для создания скриншотов на macOS, то я также могу вам порекомендовать уже описанное Windows Lightshot. Удобное приложение, которое, кроме прочего, имеет неплохой рейтинг Web Store. На этом все. Надеюсь, это видео поможет вам в создании скриншотов с экранов ваших компьютеров или ноутбуков. Ставьте под видео лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software. Задавайте интересующие вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.